Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Максим, и это канал MaxEffect. Добро пожаловать в Crusader Kings 2. Вы смотрите 34-ю серию династии Капоны. Итак, ну как вы видите, что у нас здесь происходит? Эпидемия сыпного тифа распространяется по Европе. И уже дошла до Венеции, до вот этого маленького островочка. Тем временем мы построили палаты... Да, мы построили палаты в своем доме. Замечательно, теперь у нас есть палаты. Мы можем построить потом еще что-нибудь другое, но это мы пока с этим повременим. Итак, рыцари храма. Новый христианский военный орден был основан небольшой группой богатых наемных рыцарей. Бедные рыцари Христа. Их, э, бедные рыцари Христа и храма Соломона, или сокращенно тамплиеры, Поклялись защищать паломников, путешествующих через Святую Землю. Католичество в лице Церкви всецело поддерживает этот орден, что позволяет благочестивым правителям, исповедующим католичество, призвать их на помощь, но они станут сражаться только с еретиками и иноверцами. Но, но без отлично, мы основа... тут был основан еще какой-то орден тамплиеров, и они где у нас засели? Баронство Аро. Это где находится? Это находится в графстве Нахера. Или Нахера. Не помню точно. <смех> в общем, да. А в королевстве Наварра. Что? Светлейший дождь Астора ученый наследовал титулы и земли баронство Трау. Что за баронство Трау? Где оно находится? Окей. Ну, где оно находится? В спалата, да? То есть здесь кто умер, и я унаследовал его титул. Вот, ну, хорошо. Ваш придворный лекарь Эна сообщил вам, что София Михайлович заразилась. Оставлять ее здесь слишком опасно. Ладно, избавьтесь от нее. Нам не нужно, чтобы кто-то заражался. Ник никто из нашей семьи не должен погибнуть. Кстати говоря, вот, Розетта Капони почему-то стала недиспособный, а из-за чего? страдает от осложнений при беременности. Ужас, ужас, ужас. Она еще и путешествует где-то. Кошмар. Ваш придворный лекарь Энн сообщил, что Святополк Рюрикович заразился. Как ты оказался у нас при дворе? А, да, я вспомнил. Я, короче. Я пытался приглашать людей с высоким навыком интриги для того, чтобы убить... Эм, для того, чтобы убить э, Фортуната. Но у меня этого не получилось. Почему-то. Избавьтесь от него. Я и тогда еще хотел его выгнать, но тогда бы мне пришлось потерять престиж, я решил, пускай останется. Это что-то связанное с детским крестовым походом, да? Так, неподвижное море. А, Боерас утверждал, что приливы и отливы Средиземного моря могут быть твердыми, открытыми при появлении его армии. Что? Позволяя воинам позволяя его воинам пересечь его невредимым и маршем до, до самой Святой Земли. Серьезно? К сожалению, Господь не выполнил обещание данного молодому крестоносцу. И теперь большая, а, большие силы крестьян и детей томится в Генуе. Ой, что-то мне не нравится вообще это... Совсем не нравится. Вот наш сын еще у него при дворе. Боже мой, это так ужасно. Что мы можем ему ответить? Я. Я просто помолюсь за них. Я не хочу им помогать, я не вижу смысла в этом крестовом походе. Детский крестовый поход ну, это звучит-то странно. Так, Сандра Капони, ей нужно выбрать. Эм, ей нужно выбрать образование. Так, так, так, у нее больше военный, военное образование, и она к тому же а, обладает чертой характера волевой. У этого ребенка сильный характер, он нелегко починить или сбить с пути. Даже не знаю, ну девочку делать военной. Неужели она прям вот так хочет быть военной? Просто можно было бы воспитать ее в дипломате, потому что если вот, например, прибавить, или в интригу, в интригу можно ее. Э, развить. Да, почему бы нет? Пускай будет интриганкой. Так, что это у нас тут? А, помолвка. А, предлагает помолвить Сандру Капони и Пьетро Дориа. Кто это такой? Что это за дом? Светлейший дождь Пьетро Генуэ. Ну ладно, давайте примем. Так, ваша сноха Адель фон Ингельхайм покинула этот мир. Она умерла от цепного тифа. Она умерла. Печально, конечно. Жена Ноя умерла от цепного тифа. Ну блин. И они не завели детей. Ладно, найдем Ною новую жену. Почему бы нет? Ничто нам не мешает сейчас-то сделать. Вот, Ширин Язок. Нет, она Тангрианка. Вот, Ливия. Ливия придворная Лукка. Она гениальная. Давайте ее возьмем. Замуж. Сегодня на рыночной площади я увидел, как попрошайка взял в свою миску полную монет и направился прямиком в ближайший кабак, чтобы напиться. Может, человечество недостойно любви? Хватит меня, с меня благотворительности. Мы лишаемся черты щедрой. Либо мы получим черту в стрессе. Ну ладно, можно. можно лишиться черты щедрой. Это, конечно, уберет у нас дипломатию. Но сейчас дипломатия у нас и так в минусе из-за того, что мы в изоляции вместе с придворными. Ладно, хватит меня благотворительности. Все, Асторы больше не щедры. Так, они вступили в брак. Вот, Ливия Ди Лука. Теперь у нас здесь. Что? Грудное вскармливание. Блин, у нее что ли были дети до этого? Да, она была жената на Амори Али Рамичи. Ладно. У нее двое детей, близнецов, я так понимаю, пускай живут. Блин, скорее всего, из-за того, что мы сейчас находимся в изоляции вместе с придворными, у нас остановилось достижение цели положить начало великой городословной. Просто вся эта эпидемия нам все испортила. Просто через какое-то время. Через какое-то время, после того, как у нас пройдет карантин, и пока мы будем на нем сидеть. Может случиться, например, несколько таких неприятных очень вещей. У нас может взять, например, и закончится еда. Может быть, это такие, э, такие ивенты, что мы, например, возьмем и съедим кого-нибудь из наших придворных и станем людоедом. Не хотелось бы, чтобы такое произошло. Но это, скорее всего, произойдет. Мафальда неверная и КН Клинок Бога сообщили, что у них родилась дочь. Мафальда, жена Леонардо, родила бастарда Исабель. Да, она бастард, Она еще и глупая. Неприятно, конечно, что она изменяет. Блин, ну это, конечно, очень страшная болезнь. И она даже... И она даже не думает... Она даже не думает утихать. Говорят, что с тех пор, как Венеция переживает эпидемию, вокруг становится все больше кошек. Люди уверены, что именно кошки разносят заразу. Давайте поймаем их и проверим, либо нет, эти милые создания здесь ни при чем. Ну, блин, давайте, ладно, поймаем их и проверим. Ну, только я не знаю. Действительно ли кошки могут разносить цепной тиф? Энна проверил кошек и сообщил, что несмотря на трудности в отлове, большинство кошек, больш, большинство из них осталось здоровым. Только у некоторых были признаки болезни. Скорее всего, причина не в кошках. Ладно, мы, мы ему проверим. Видите, кошки не виноваты, оставьте их в покое. Либо понаблюдаем еще немного. Может быть, все-таки понаблюдать еще немного? Может, это поможет нам избавиться от эпидемии? И я так понимаю, что было бы неплохо прокачивать наш госпиталь. Вот, например, построить лазарет, чтобы улучшить защиту от эпидемий. Похоже, вы понравились одному из пойманных котов. Всякий раз, когда вы проходите мимо клетки, это милое существо сладкими учит. А когда подходите ближе, слышится едва заметное мурлыканье. Ой, как мило. Теперь Пушок, мой придворный кот. Мы получим модификатор «Домашний код». Интрига плюс один, здоровье плюс один. А я, конечно, это принимаю, потому что нам здоровье нужно, интрига нам тоже нужна. Так, весть о том, что вождь Ефимий, э, Ефимий, русский вождь, православный, планирует у установить новый торговый путь, достигли вашего двора. Поскольку он пролегает через зону вашего влияния, вы можете потребовать некоторую компенсацию. Ну, конечно, попросим у них деньги, потому что... А сейчас эпидемия, и лучше бы не открывать новых торговых путей. Ладно, он все равно нам решил заплатить 50 монет. Спасибо ему за это. Недавно Флора Капони стала проявлять симптомы болезни. Похоже, она заразилась. Конечно, это да, только загадки, ничего пока нельзя сказать наверняка. Ну блин, неужели она заболевает? Ладно, ей, естественно, нужна забота и поддержка. Станем близкими друзьями, но я что-то боюсь, это очень опасно. Флоре уже 48 лет. Надо же. Всеобщая истерия по поводу кошек не утекает. Не утихает. Разъяренная толпа продолжает вопить о том, как эти дьявольские создания приносят несчастье и требуют очистить улицы от них. Но ведь они здоровы! Вы попробуйте объяснить ситуацию. Либо, ладно, ладно, избавьтесь от, от всех кошек. Я избавлюсь от своей кошки У нас будут кошки Истреблены Либо я не стану слушать этот бред Гражданские беспорядки Я попробую объяснить ситуацию Что кошки здоровы на самом деле Мы же их проверили В кошках ничего такого нет Но поверит ли нам О боже Опять опять, ивент Про детский крестовый поход Когда же это закончится Побережье Ахей. После того, как им, наконец, удалось заказать проход через Средиземное море, чтобы добраться до Святой Земли, дети, э, детский христовый поход, был вынужден сделать неуд неудачный крюк в Грецию, после того, как их корабли потерпели крушение после ужасного шторма. Донесения из армий скудны. Ходят слухи, что многие начали сомневаться в его руководстве и... Это орда юношей и крестьян Все еще движется вперед Ладно, можем, можем вот это выбрать Потерять 75 престижен Я просто не понимаю, зачем и что нам это дает <пиш advocate as> <begun> Какой смысл в этом детском крестовом походе? Мне кто-нибудь объяснит Хотя посмотрите-ка сыпной тиф потихоньку уходит И скоро, я так понимаю Эпидемия оставит нашу землю И мы вылечимся Ваша знакомая, Бабаля Бабалио, покинула этот мир. В возрасте 65 лет она умерла от сифилиса. Вот и все, она умерла. Если вы помните, то это наша бывшая жена. Она погибла. От нее у нас был сын Филиппа, который умер. От руки убийцы. Франческо Морозини заказал его убийство. Разочарованные моими действиями, недовольные жители вернулись еще более возмущенными. Теперь они требуют не только уничтожить всех кошек, но и финансово, финансово обесп... компенсировать им все то, что кошки якобы причинили. Мы опять исцребляем кошек. Блин, местный рис... Рис... Рис... риск восстания, местный уровень налогов, все упадет. У нас здесь э, риск бунта пока что ноль, но... Они перестанут платить налоги. Блин, придется что ли кошек уничтожить? Так жалко. У нас уже есть домашний кот. Пушистое, мурлыкающее существо по кличке Пушок. Поддерживает комфорт и тепло своего хозяина. И неужели мы его убьем? Что ж поделать? Ради всеобщего блага мы согласимся. Кошки истреблены. Я так понимаю, это принесет большие последствия. Кошки истреблены на 10 лет. А 10 лет не будет кошек в Венеции, вы представляете? Флора Капони получила новое прозвище, ее зовут теперь Брюзгливая. Брюз... почему? <с> ну ладно, брюзгливо это Брюзгливая. Мой придворный лекарь Энна предлагает купить новые хирургические инструменты, чтобы более эффективно выполнять свою работу. А почему бы нет? Это же в моих интересах 45. Монет мы ему заплатим. Мой придворный лекарь Энна поблагодарил меня за новые хирургические инструменты и сказал, что теперь он готов к самым неожиданным ситуациям, требующим сложных процедур. Рад это слышать. Смотрите-ка, что я увидел. Верцу. Он теперь не только сумасшедший, но он еще и в депрессии. И он еще одержимый. Надо дать ему зелье в демонии. Есть такая возможность. Вот, сварить зелье в демонии. У нас долж должны быть ингредиенты, но у нас нет ингредиентов. Блин, а когда мы сможем пойти искать ингредиенты? Видимо, еще должно пройти время. Одна из ваших торговых галер сегодня наконец вернулась в порт, задержався на несколько дней за шторма. К сожалению, выяснилось, что весь груз испорчен. Снова теряем деньги. Блин, просто жесть. Неудача за неудачей. Неудача за неудачей. Кстати говоря, эпидемия утихла, теперь мы можем открыть двери, точнее ворота, все, больше не стоит. Да, все, мы открыли ворота, потому что, ну, эпидемии больше нет. И мы больше не, нам больше не нужно быть в изоляции, мы выдержали это, мы справились. Супер, классно. Так, нам снова докладывают, что был замечен белый олень. Хорошо, давайте седлайте моего коня. Я надеюсь, после того, как мы открыли ворота, у нас будет возможность... Так, война закончилась. После того, как мы открыли ворота, у нас, скорее всего, продолжится получение родословной. Но оно замедлилось сейчас. Просто Астора уже 69 лет. Я боюсь, что скоро... Он перестанет нас радовать. И так и не успеет положить начало великой Что? В бесплодных попытках найти следы своей добычи вы обнаружили в зарослях маленькую хижину. В ответ на стук, дверь открыла прекрасная молодая девушка. Минуту спустя выражение ее лица приняло доброжелательный вид, и приятным голосом она сказала: В этих местах весьма одиноко, не желательно переночевать здесь. Так. Мы можем ответить «Конечно», плюс дипломатии и общее мнение плюс 10. Это хорошо. Либо 20% шанс, что мы получим черту целомудренной, при этом избавившись от э, черты похотливой. Но, скорее всего, нам сейчас плодовитость уже не важна. В принципе, мы новых детей заводить не планируем. 8 детей у нас есть. Это уже более чем достаточно для одного человека. Поэтому, может быть, лучше все-таки вот выбрать вот это. Но Ничего не изменилось Вы вернулись домой Охота за этим неуловимым белым существом Закончилась неудачей Но там в дикой природе Есть еще много новых открытий Мы не сдадимся Мы опять а, Не нашли никакого белого оленя Ничего не получилось Доната Акапони нуждается в выборе образования Смотрите, какой интрига у него много Давайте попробуем развить его в интригу Гордость что? Что с Фредерикой? Что это такое? У нее что, зайчи губа? Да, она с губой. А почему? Откуда? У нас же никого, ни у кого не было такой черты. Так, и она женится на Никола Эмбриака. Ладно, пускай женится. В этой серии случилось очень многое, но не случилось главного, чего я ждал. Мы так и до сих пор не основали нашу родословную. Но я надеюсь, что при жизни Асторы у нас это случится. И мы увидим с вами это в следующих сериях. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Всем до следующей серии, всем пока.